внимание спойлеры всем привет в этом видео я расскажу про черных драконов и занимаем манги таккийские мстители как же вы запарились со своими перепалками старичье? бывший черные драконы Изначально были два рождущих панды, возглавляемые Винкеем и Вакасы. Но каким-то образом Сана Шинчира объединил их головы, и вместе они создали единую группировку под названием Черные Драконы. Чуть не забыл, Такиоми тоже является основателем. По-видимому, он уже был рядом с Шенчиро. Хидером являлся, естественно, Шенчиро, и он же назначил Такиоми замом. и командовал отряд охраны, а Вакаса атакующим. У них форма первого поколения очень похожа на форму первоначальной Тосвы. Майки, очевидно, создал форму Тосфы по его образу, и подобию. Первое поколение Черных Драконов было благородно, они не занимались торговлей наркотиков и всякого рода преступной деятельности. Как молвил Майки, от них едет и самая эра гопников, к которому он стремился. Черные Драконы разрослись настолько, что стали первыми во всей Японии. Поскольку это был потолок, Шиничире решил распустить первое поколение. Но это не конец Черных Драконов, после первого зарождалось второе поколение и так далее. По сути, поколение – это эра банды, начинающаяся и заканчивающаяся с приходом и уходом главы, До пары времени сам Шинишира решал, кто будет следующей главой нового поколения. Пока, конечно, не умер. Отсутствие Шиничиро не сильно повлияло на систему фиритачи лидерства. Поколение менялось, когда предыдущий лидер решал, кто будет следующим преемником его воли. Неизвестно, кем были лидеры старого до седьмого поколения черных драконов. Шинишира назначил Куракаву Язану лидером восьмого поколения. Именно в эту эпоху банда начала развращаться. Ее члены стали привлекать к ней нужному насилию. К этому времени немного подросший Сейши Ину иступает в банду. Свою волю Изана передает передают Мадариме Шиону, который возглавил девятое поколение. Это же поколение ничем не изменилось. В девятом поколении носили униформу белого стиля. Правление Шиона – одно из ключевых. Из-за того, что они начали конфликт с Казуторой, дружина Майки решили создать свою банду. И они дружно уничтожили до основания черных драконов. Между прочим, Майки даже предупредил Шиничира, что они уничтожат драконов. А Шиничира хотел, чтобы Майки возглавлял драконов. Ну, ладно. Сэйшу не хотел так просто прощаться за драконами и пытался как мог их возродить. Благодаря тайджу шиби драконы явились вновь, уже как десятое поколение. Тайджу имел хорошие лидерские качества, так и силы немеренно. Тайджу глупым не назовешь, он быстро поднял с ног панду, шил новую форму и сделал из гопников настоящих солдат. Умением зарабатывать деньги Коконоя, Тайджу, так скажем, продавал солдат и зарабатывал деньги. В банде на тот момент солдат насчитывалось около сотни. В 10 поколении участники носили форму, имитирующую военную одежду, что соответствовало их устрашающему образу армии. В то время Сэйши-Инуэ занимал должность капитана вместе с Коконоем. Банду уничтожили майки из Дракина в рождественском конфликте. Тайджо по своей инициативе решил не продолжать возглавлять драконов и ушел с поста лидера. Сэйш увидел какие Ханагоге мечи двух лидеров первого поколения, поэтому решил стать под начало Такимичи. В принципе, сделав его лидером 11 поколения драконов. Но сам отряд драконов входил в состав первого отряда Тосфы. Когда Майки распустил Тосфу, Сэйш в любую минуту был готов помочь Такимичи. У меня все. Всем пока.